Гейс это договор, договор между человеком и теми, присутствующими в этом мире. Когда мы говорили о гейсах в рамках седьмого аркана Тара, этот договор подразумевал с одной стороны, с нашей стороны, что это поможет вам удержаться на уровне седьмого аркана со стороны. Второго участника договора это как раз и есть, тот самый расчет на вас. Но это частный случай, нет, частный случай, да? Мы хорошо применим скажем так, в, этом, в этом месте для того, чтобы сознание удержаться на строй высоких органов, поскольку сознание человека на таких высоких уровнях, как правило, не существует. Поэтому нужно всегда искусственному инструментарию, что-то, чтобы будет тебя искусственно привязывать к нему. У гейса один из способов искусственно привязать себя к какому-то контакту, к какому-то каналу. Изначально гейс он имеет отношение к кильской ирландской скандинавской традиции. Является он обязательством что-либо делать, и альфейска противорение светлый является обязательством что-либо делать. В зависимости от уровня и касты, которые принадлежат человеку, он может либо гейс взять сам, то есть наложить сам на себя, либо он накладывается на него какой-то вышестоящей инстанцией. Как правило, высшестоящие инстанции в виде жрецов, священнослужителей, они о простых смертных не сильно беспокоятся, ну, так в порядке случаев. Обычно в их сфере интересов находятся те, кто присутствует в касте правительства. На них гейсы накладываются жрецов. Как это происходит? Шлест получает информацию, что должен делать правитель для того, чтобы сохранить правила безупречности. Потому что правителя это очень важно. Принцип безупречности или правда короля является самым основным предметом развития и предметом соблюдения, который был важен именно в этой традиции, потому что и ирландская, ирландская традиция они развивали как раз именно принципы абсолютной. По -русски, по -русски, и прежде всего это относилось именно к королевской династии, к царской династии. Они, что называется, взращивали правила существования на уровне каста правителей. И поэтому гейсы, которые накладывались на правителей жрецами, они были обязательны к исполнению и возникали из бухты-барат. Именно ритуально определенное действие являлось показателем безупречности правителей. С одной стороны, его дисциплинированности и соблюдения взяток на себя обязательств, что в общем-то всегда демонстрировало и его подданными силам, которые на него возлагают ответственность. А это правитель, новостей. он был публичный, да, еще раз думаю. Да, обязательно. Mm -hmm. А гейсов правителя, как правило, знали все, этим занимались фелиды и барды, они разносили эту информацию по уголкам и вот. И об этом, конечно же, знали все. И э, Нарушать кейсы было нельзя, можно было потерять статус правителя, если ты вдруг нарушил вольно или невольно какой-то свой кейс. То есть потеряв безупречность, ты не можешь являться управителем для всех остальных. Каста воинов имела возможность накладывать кейсы на себя самостоятельно. То есть понятно, что жрецы воинами не занимались. Да? Они накладывали на себя кейсы самостоятельно. И чем больше кейсов накладывал на себя человек, тем быстрее шел его рост в своей касте, Потому что он также соблюдал правила безупречности для самого себя. Прежде всего, это выражалось в качестве дисциплины, взятых на себя обязательств, причем взятых добровольно. Поэтому здесь кейс сочетался именно с принципом добровольности. Поэтому если вернуться к Тау, да, если вернуться к миру Ацелута. Сознание человека не может держаться на этих высоких арканах, это уровень богов. Исключение создается именно для правителей, которые обязаны контактировать с богом напрямую да, или жилецом напрямую. То, что у жрецов огромнейшее количество гейсов, которые называются обедами, это же ни у кого не вызывает сомнение да, и удивление. Чем выше по статусу находится человек, тем больше у него в этой жизни обязательств. Почему обязательств а логично, как правило, понятных только ему возможным и силам, которые на него это есть наложили. Причем силы они видятся цепочки причинно-следственных связей, жильцы видят цепочки причинно-следственных связей, почему человек по не должен оказываться в определенном месте, почему там в 6 утра он должен оказываться всегда в определенном месте. Почему он должен вставать до восхода солнца, например. Да? То есть они эту причинную иностранственную связь видят, поскольку видят за 20 лет вперед. И знают, что если, например, этот правитель за 20 лет дисциплинирует в себе правило вставать до рассвета да, и ходить в лес, то, возможно, через 20 лет ему это качество очень сильно пригодится. Да? Он например, не проспит, а сам. Или еще что примеру, или, или, или еще, еще по, по каким-то причинам человек так далеко не видит. Поэтому на этом уровне очень важно именно качество доверия и дисциплинированности, чтобы не рассуждать о целесообразности тех или иных действий, а просто исполнять. Таким образом, сознание человека искусственно поддерживается на уровне седьмого, а в случае добровольности еще и на уровне шестого аркана. Для воина крайне важно, поскольку если говорить о правителе, что его сознание будет там поддерживаться по причине постоянного контакта с богами и силами, то воин -то на такой постоянный контакт права не имеет. Единственное, что он может сделать, это взять гейс добровольно, чтобы удерживаться волей своей на этом уровне с целью когда-нибудь достичь высот правителя. И как показывает нам исторические факты, что те воины, которые соблюдали эти правила, те, которые воины, которые соблюдали гейсы, рано или поздно право королевской власти получают. Те, которые жили и в вашем, и нашим плане во все стороны, всегда рисковали порвать совершенно систему образующая, если вы долго делать ревера. И, конечно, успехов они не достигают. Они не достигают. Словом своему надо быть верным. Теперь что касается характера гейса. Этот гейс, повторяю, это обязательство. И если на правителя оно накладывается, и даже если оно крайне неудобно правителю, он обязан его исполнять, у воина все-таки есть право выбора. Он может выбрать себе гейс, который и ему будет полезен в том числе. Не только с целью удержаться на более высоких каналах, но и сделать для себя для. Для тела, для семьи, для пространства что-нибудь что достаточно полезное. То, что приятно не только разуму, но и душе. Поэтому когда ты берешь какой-либо кейс, находясь на уровне вовны, помни, что в принципе у тебя есть добровольность. Этот договор будет услышан и он будет включен в общую конву обязательных в событий в будущего, просто будет включен. Ну, захотел ты так, то есть. Да, ты так 20, захотел, да. твое желание, желание на принципе добровольности будет учтено. Вот. И это контракт, который обязательный к исполнению обеими сторонами. Причем в основном того обязательного к исполнению, потому что сильные меры сего они могут учесть твою гейс в своей деятельности, а могут и не учитывать. Все зависит от того, насколько это будет цель, ну, скажем так, по, -по, -по, -по, по схеме или не по схеме. Вот. Поэтому в основном бой, который накладывает гейс, он накладывает и делает это в основном только для себя. Предполагаю, что это может быть использовано для раздания для задачи, а может быть и не использовано. Поэтому здесь у вас воина круги руки Будет правителя, вы конечно, говорили о своих Но на правителя никто не имеет права наложить ей, кроме как более высоко стоящего лицо. Исключение составляют, может быть, члены его семьи, например, его супруга которая для него очень дорога, на правителя может наложить какой-то определенный гейс. Да? Он на нее может наложить определенный гейс. Те самые пояса верности, которые долго так судачили в средние века, это тоже своеобразный гейс, да, подкрепленный физическим насилием. Вот. Но, тем не менее, можно было вполне обходиться и без него, потому что пояс верности ⁇ это скорее аллегория, чем, чем конкретная. Да? скажем так, не очень грамотные феодалы, которые воспринимают все буквально, то есть недалеко отошедшие, отошедшие от купечества надевали на своих жен действительно эти железные трусы. А вообще это аллегория, то есть когда правитель накладывает на жену пояс верности, он накладывает на нее обед всего лишь, да, и никакого физического подкрепления это, конечно, не подразумевало. Но чем ниже человек показ, тем более примитивно он все воспринимает. Раньше был, конечно, целый ритуал, были некие роды, племена, которые взятие на себя гейса, мальчики, воины приурочивали к, как бы, к факту совершеннолетия, как бы, к факту выступления мужчин, 12-14 лет у них было это посвящение, они должны были пойти в лес, там, убить какого-нибудь зверя у каждого свой. Рам, да? Кто волк, кто на медведи, кто на рысь корейцы. И вторым шагом это взятие после вот этого благородной охоты, взятие на себя какого-то определенного гейса. Но родители на детей гейса не накладывали. Я таких описаний не помню. Чем выше цель, тем меньше сомнений относительно кейсов. Что касается невыполнения в такие случаи, безусловно, тоже подразумеваются. Обстоятельства иногда складываются таким образом, что ты не можешь выполнить определенный кейс, и тогда по закону с тебя берется вира, то есть плата чем-то другим, чем-то, что у тебя скопилось в избытке, и этим ты платишь. Наберешь, например, на себя какой-то в качестве виры какой-то дополнительный обед, в качестве компенсации веры выполненного гейса, ты там обязуешься посадить 24 веса. Ну, в качестве компенсации, понимая, что наказание, наложенное на самого себя, также должно быть достаточно весомым, чтобы ты запомнил, каково это нарушать свои собственные действия Сам себя наказываешь. В да? первую недельную голоду, да? то есть неделю голода. Там, иду в лес, убираю лес в течение там, всех выходных. Да, там еду у каждого за больными старыми. То есть, у каждого свое. Есть в качестве обеда, очень были распространены среди христианского рыцарства, и все монашеские ордена, они как раз именно с этого начинают, да, известный орден Томж-Блиеров, которые впоследствии переводится. И было большое количество гейсов, которым в дальнейшем был просто формировали этот устав ордена, где написано было, что они отказываются от всего имущества, что, делают, что они обязуются носить только простую одежду, ни да, в коем случае членешок, дирюки под плащом, что они мясом будут есть там, три раза в неделю, никак не шесть, что вина что живут только мужским сообществом, что в брак не вступают. И вот это вот все впоследствии последствии и обеда, они выразились в обязательный обязательны для всех. Если богам все равно на воинов да. снится, тогда кто берет этот план? Ну, посмотрите, вот не выполняет ты, а не ты не знаешь, сам... ты не можешь этого знать точно. Поставили они на тебя расчет или не поставили. Может быть, как раз в тот момент, когда ты его нарушил, они на тебя и рассчитывают. Поэтому в любом случае когда бы оплата, понимаешь, воин сам понимает, когда он виноват. Это купец будет ждать, что ему предъявят счет, а воин прекрасно знает, когда он виноват сам, он не будет ждать, когда ему пикнут носом в его ошибку, он исправит ошибку сам. Немножко разделяется. Земледельц вообще внимания не купец будет ждать, а вось пронесет. Вот. Воин, конечно, такого ждать не будет. А если Гейс нарушил правитель, то это просто позор не всплываю, потому что эту же информацию, все элиты, другие, барды, они моментально ее распространяют и скажут, он не безупречен. Он нарушил правила правды короля, он не может быть. Там до абсурда даже иногда доходило, у короля на морде чип, вскочил, только на этом основании могли снять с должности. Только Потому что потерял качество безупречности, надо настолько серьезно к этому вопросу относиться. Я считала, что этот вопрос так чей не вскочить, и значит на него точно какой-нибудь Филипп Порчу а если Филипп Порчу навел, значит было за что.